Друзья, мы отправляемся в Дагестан. сегодняшним нашим пунктом назначения будет махачкала почему махачкала потому что это столица республики и если вы соберетесь посетить дагестан то скорее всего прилетите на самолете в местный аэропорт аэропорт принимает рейсы из москвы питера екатеринбурга новосибирска казани уфы сургута и он кстати является международным отсюда скажем вы можете улететь в стамбул или анталию из аэропорта до центра махачкалы вы доедете за полчаса лично мы ехали на автомобиле из из москвы у нас получился интересный маршрут на 2200 километров через тулу воронеж краснодар и пятигорск встретили здесь ребят из питера они проехали 2 Население Махачкалы полмиллиона человек, но по ощущениям город кажется больше и плотнее. Скорее всего это связано с большим потоком туристов. В 2021 году турпоток в республику составил 1 миллион 850 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в 2020. А в 2022 году прогнозируется увеличение на 50%. Не знаю, как было раньше, но сейчас дорог здесь определенно не хватает. И часто образуются пробки да и езда в дагестане это отдельный вид искусства если в махачкалу вы будете ехать на поезде то приедете на железнодорожный вокзал и первое что вы увидите на площади перед вокзалом это памятник махачу дохода именно в честь этого человека борца за советскую власть была названа нынешняя столица дагестана в названии махачкала вторая часть кала означает крепость или город соответственно все название можно расшифровать как город махача или крепость махача дагестан сейчас определенно переживает туристический бум И это очень круто в два раза увеличилось количество туроператоров растет объем услуг занятость в в этой сфере также растет в республике появилось 17 новых туристических маршрутов туризм развивается он становится одним из драйверов в республике и занимает все большую нишу в экономике дагестана структуре занятости республики на каких языках говорят в дагестане нет здесь говорят не на одном языке в дагестане живут разные народы и говорят они на разных Языках Хаварском, Даргинском, Кумыкском, Азербайджанском, лезгинском, Табасаранском, Лакском. А всего здесь проживает больше трех миллионов человек. Главная особенность Махачкалы то, что она дает посетителям возможность и побывать на море, и в горах. Причем вы можете за три часа доехать и до Грозного, если захотите. И также посетить достопримечательности Чечни, что считаю огромным плюсом. О Чечне у меня будут отдельные выпуски, поэтому можете подписаться, чтобы не пропустить их. В этой же поездке мы планируем побывать в горах Дагестана и в Дербенте. О них в следующих сериях, а пока смотрим махачкала Махачкалу. Махачкала находится на побережье Каспийского моря. Не черного. И пляжи здесь совсем другие. Во-первых, они песчаные ну или песок с мелкими камешками. Прибрежная линия Махачкалы больше 10 км. Если брать ближайший Касписк и другие населенные пункты, то тут, наверное, и все 50 километров можно насчитать. Но есть у махачкалинских пляжей большой минус. Пока здесь нет единого архитектурного стиля у береговой линии. Очень много хаотичной застройки. Это создает общее впечатление хаоса. Можно лежать на шезлонге, а сбоку от вас будет чей-то гараж. А с другой что-то строящееся из шлакоблока, Может, будущая гостишка. И дорогие модники, и модницы, туристы. Если вы привыкли разгуливать в купальниках и плавках по магазинам Сан-Тропе, махачкала не об этом здесь более 90 местных исповедует ислам а соответственно выглядеть надо подобающе о требованиях к дресс-коду я больше говорить ничего не буду об этом уже по моему нас снимали и написали все кто только может держать камеру и писать отзывы мое главное мнение все-таки это то что дагестан про горы а не про море я в махачкале впервые и на мой взгляд главное что здесь нужно увидеть это центральная джума мечеть Лично мне она напомнила голубую мечеть в Стамбуле, и вы знаете, что я обнаружил? Что ее строительство было начато благодаря финансированию одной из богатых турецких семей 30 лет назад. И выполнена она в стиле османской архитектуры. Высота минарета 42 метра, вместимость 17 тысяч человек. Даже представить сложно еще меня здесь удивил 10-метровый памятник русской учительницы памятник посвящен русским учителям которые приезжали в дагестанские школы в послевоенное время друзья привет вам из дагестана если вы смотрите это видео то вы уже как-то себе представляете дагестан может вы уже там были как турист живете там или родом оттуда в этом видео я в дагестане впервые и вы увидите то что удалось увидеть мне точнее одной из частей того что я увидел и эта часть посвящена природе дагестана И свое путешествие по Дагестану я начинаю с пустынного бархана. Это бархан Сарыкум. Его вы можете видеть вот здесь, рядом со мной. Чем он уникален? Во-первых, это самый крупный бархан в Европе. Это уникальное место и для Европы, и для России, и для Дагестана. Его протяженность общая 12 километров, ширина 4 километра. И здесь среднемесячная температура превышает 20 градусов вот здесь просто вы едете и у вас пустыня Я, когда ехал сюда, я, честно говоря, представлял его себе по-другому. То есть я представлял, что я приеду в пустыню, в какую-то, ну, или что-то похожее на пустыню, и буду подниматься. Но на самом деле это не совсем так. Место оборудовано, как такая парковая зона. Здесь есть дорожки. То есть вы не просто голыми ногами ходите по пустыне, а здесь есть специальные тропы, маршруты. Плюс здесь, как и... Во многих туристических местах есть как минимум кафе, как минимум сувениры. Есть покатушки на квадроциклах. И, конечно, здесь вы можете сделать обалденные фото в красивых развивающихся платьях девочки. Да, мальчики, я думаю, что не будут этого делать. И здесь вы даже можете покататься на лошадях. И, кстати, само место. Место, знаете, как вот я могу описать его вам? Оно что-то между. Вот я был в Арабских Эмиратах, в мангровых рощах. Там, конечно, по-другому. Но что-то вот есть оттуда. Такие вот эти тропинки, дорожки. Также вот эти вот лошади, пустынная часть, равнины вот эти с холмами. У меня чем-то ассоциируется с. Калифорния с диким западом, такое что-то вестернерское. Еще, конечно, Африка, да? Пустыня, небольшие такие какие-то кустики, заросли. Вот это тоже э, африканское послевкусие у меня присутствует. Для меня всегда место, куда я еду, начинается с природы. Той, что была здесь далеко до нашего появления. И той, что будет, когда нас не станет. Я много слышал о Дагестане последние несколько лет. Хорошего и плохого. Но как только увидел кадры этой республики, то сразу понял, что это место, куда я не упущу возможности отправиться. Итак, Сулакский каньон, Черкейское водохранилище и Черкейское ГЭС. Все сразу. Пойдем. Для меня это место тоже своеобразное открытие почему потому что то что ты видишь на картинках и то, что ты ожидаешь это совсем по-другому водохранилище здесь люди купаются здесь есть точки отдыха пляжи здесь катаются на лодках можно покататься на водных мотоциклах можно покататься под парусом здесь организуют экскурсии на лодках круто Просто супер, нереально. Когда вы едете, когда вы обьете, допустим, Сулакский каньон, посмотрите, вы когда поедете, ребята, не останавливайтесь возле первой смотровой площадки. Проедьтесь вдоль водохранилища, посмотрите. Здесь куча разных локаций, мест, точек для того, чтобы сделать офигенно крутые фотки, видео. или, возможно, вам захотится даже задержаться искупаться прокатиться на чем-то и конечно перекусить выпить кваску холодного кофе кстати кофе здесь делают вот если вы подъедете к смотровой возле ГЭС, черкейская ГЭС, выбиваете там стоят ребята с кафушки делают кофе отличный кофе и конечно вдоль берега всякие разные небольшие базы Дагестан известен и любим за свои пейзажи, море и реки, горы и водопады, равнины и степи. Но у каждого, кто когда-либо был здесь, есть свое секретное место, куда можно отправиться, чтобы получить вдохновение. Дагестан это не что-то одно. Как удивительно и разнообразно здесь природа, такие здесь и люди, разные, сложные, уникальные.